Мы на космическом корабле, как странно Да прибудет твои с тобой сила <свист> Да, как этот там, <свист> Дарт <Вейдер. свист> Джедай Так, окей, э -э, лазерный меч Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И у нас снова Джейсон Джейсон в пятнице 13 Киллер пазл Такая вот головоломочка Вот, продолжаем проходить У нас эпизод с вами Жестокое будущее Зло встает с колен я так понимаю, нашего Джейсона э, занесет на этот раз куда-то в космос, что ли, на какой-то корабль. Окей, давай э, играть. Выбираем. У нас должен образ Джейсона новый открыться. Э, новый Джейсон, новые технологии в деле. Он стал быстрее, сильнее, хитрее и продвинутее. Это типа, знаешь, этого, как он, Джейсон X, знаешь, такой был, да? Фильм, по-моему, есть Джейсон X, там, где он там уже как. Киборг, что ли, или хрен знает. Если честно, я, по-моему, смотрел его очень давно, и уже точно не помню, про что что там. Вот. Ну окей, ладно, давай, приступим. Будущее далеко от Земли. Процедура прервана, восстановление искусственных клеток завершено. Процедура прервана, восстановление искусственных клеток завершена. убивать своим кулаком железно. О, нифига он прям джедай о боже мы на космическом корабле как странно да прибудет твои с тобой сила <говорит> да как этот там <говорит> дарт <Вейдер. говорит> джедай так окей э, лазерный меч ну в принципе смотри если я сюда это что, телепорт а это телепорт ё-моё а, окей, допустим, так, ага, вот так, он <толкнул> просто расплавил, <связывается> нет, прикольно, прикольно замутили с этими телепортами, на лам о, кстати, сейчас 22 уровень будет у нас, окей, спасибо вам, 22 уровень получен. Так, и что-то у нас новое откроется из оружия. Давай коробочку ломаем. Опа! А бронзовый класс а, копью, Копья у нас еще не было, по-моему, да? А, щит был. Мне ну, понравилось пока а, меч Походим с ним еще. А у этих телепортах определенно что-то есть, правда, Джейсон? Они такие футуристические? Ну типа того, да. Так, э, здесь они могут убежать. Значит, что мне делать? Мне надо. Так, так, так. А, вот этого я убью, вот этот убежит. Я понял. Блин, он видишь, он перескакивает. Он перескакивает. А, погоди Так О, я понял Минус один Ну вот это я говорю, я этого напугаю Он убежит вон туда Ну, фу, не фу, напугаю Убью, а вот этот убежит на выход Что-то надо, короче Как-то замутить так где? А -а -а. Нет. Здесь я вниз, короче, да убегаю. Блин. Надо, короче, как-то попасть в этот телепорт, чтобы я вот сюда вот выбежал прямо к нему на лицо, на лицо. Так, ладно. Не, я походу, короче, сделал что-то не то вот с этим. Я так полагаю. Погоди. Вот так вот. Ломаем. Теперь вот этого убиваем. Да. Обегаем, короче, погоди Так, вот так, вот так Да, вот, убиваем <свист> вот этого теперь Вот у нас боится Все, все <свист> ну, Вот <свист> и все Вотхнул просто в голову лазерный меч Как такое возможно? <свист> и... Неоновый свет Погнали так, электрические э, стены Выключатель, рубильник Два холодильника Погодь, погодь, погодь Вот этот холодильник по любасу Надо Теперь вот этого Так, так хорошо теперь вот это убиваем выключаем так так так ага. а мне теперь не выбраться смотри твою мать а мне теперь не выбраться да окей ладно я понял Вот этого тогда не трогаем раз-два-три били а и ничего не поменялось погоди может его напугать надо типа вот так потом еще раз вот так А, потом, потом, потом, потом. Потом суп с котом у нас идет. Так, погоди. Так. Может быть. Как вариант. Ха. Ха. такие глаза глаза у него так окей хорошо на тебе минус башка минус башка отлично отлично э -э, так давай-ка ой продолжить так давай-ка выберем что у нас э -э, этот копье там было копье Телепорты. Так, напугал. Так, так, так, так, напугал в огонь. так. Напугал огонь. Мяу! Няу. Так. Погоди. Нужно сделать так Нужно сделать так Так, нет э -э, Надо напугать его как-то Хотя, можно и не пугать, наверное. Погоди. Сейчас, сейчас, сейчас я разработаю план. Так. Здесь у нас последний. А, нет. Нет, нет, нет, нет. Хлоп. Мне не выбраться, короче. Да. Я буду по кругу, короче, бегать И мне не выбраться Мне надо, короче, как-то Погоди Вот этого, наверное Загнать, чтобы Как бы сделать-то так Так Ладно, напугал Я по кругу начинаю бегать тут Нет, ну это дичь какая-то Тут я пугаю, он, короче, загорает Теперь этот, короче, боится Надо его как-то... Либо его... Загнать Где может, его как-то загнать в этот телепорт? Наверное. Нет! Да нет, это какой-то бред. Какой-то бред, я что-то не понимаю, ни черта. <свес> <свес> да нет. Не вот надо как-то вот сюда вот попасть. Короче, ладно, а, давай-ка мы, мама, подсказку. Да, блин, почему я все туда-то нажимаю? Так, окей, а, давай, решение. Погнали. Раз, два, три. Ну, О, правильно делал. Так. Правильно. Я говорю, что-то вот с no! этим, со вторым надо что-то мутить, короче. Надо. Так, так. А, ⁇ -мо ⁇ Я говорю, его видишь надо в этот... Ah! Все понятно. Говорю, в телепорт надо его, короче, заманить. Все правильно. Мы, ж, мы, мы сшли не это правильно, а вот э, как это осуществить? Вот. Так, ладно. Значит, делаем так. А, делаем... Как я там? Вот так? Раз, напугал а, Сюда, сюда, сюда Пугаем Убил no! вот Раз, так, вот так Вот так Так, вот так Так, так О. No! Так Теперь Сюда, no! он бежит телепорт Все, хорошо Да, все, добил Давай, протыкай. Окей. <связь> okay. Всем, всем глотки, всем глотки, короче. <связь> всем глотки. Копьем проткнул. Опа, опять эти спецназовцы. Мать их. Матик спецназа. Так, давай, копье вот это сюда. Копье вот сюда. Сделаем сейчас себе какое-нибудь оружие еще новенькое. Но, но, новенькое. Да ладно, электродрель, ты еще, блин? Электродрель у нас уже была, неинтересно. Что-нибудь новое, давай. Интересно, зависит э, золотой какой-то. Золотой тоже нет. Вот не топор вообще кайфом и световой меч Давай, дверь от машины вот это еще о садовый гном такого не было садовым гномом мы еще не били погнали так что теперь здесь полицейские два штуки два штука Ой, о а чем зар. А, там мины. Там сзади мины, смотри. Так, допустим. Погоди. Я сюда попаду, меня полицейский убьет. А как мне? Мне по-другому никак, смотри. Раз. Стрейз, Стопули. Так. Так. Угу. Так, так, угу, отвернулся? Вот это другой уже разговор. Хорошо, так, зачем я это сделал? Так погоди. Убил Сюда Сюда Сюда Сюда Впугал, Взорвал Хорошо Так Блин, а теперь опять не вылезти Не то опять сделал Так, ладно Допустим А, во Раз Два Теперь другое, другое дело Вот этого теперь взрываем Так вот Так вот Опа, отвернулся. Опа. Ха! Я на мину взорвусь. Я взорвусь. Тогда я взорвусь. Так, а как мне вот с этой тогда быть? Стопы. Как мне ее? Ха, вот это интересный вопрос уже. Погоди, а может того не, не взрывать? Вот этого не взрывать так вот? Ха! Интересно, девки пляшут. Вот три штуки прямо в ряд. Не, ну и здесь я взрываюсь. Хм. Непонятно. Да блин, опять сюда нажал. Непонятно. Так, ладно. Давай-ка. Так, напугал. Напугал. Позвонил. Хорошо. Убил. Ну, все правильно делаю. Все правильно делал. Взорвал. Так, допустим. Убил. Так, хорошо. Позвонил. Так, так, так. Э -э -э -э. Ну примерно я все то же самое сделал, только. Ну, немножко в другом порядке, но все то же самое. Да блин, а что, заново что ли? Ты что, прикалываешься? Так, хорошо. Хлоп. Хлоп! Ну, без разницы, можно и так вот сразу убить. Пугал, взорвалась. Так, хорошо, вот так, так Так, так, так, так Что напугал Короче, я почти, почти, почти, почти Почти разгадал Как он гномом разрезал на пополам, чувака Чувиху Так, 23 уровень, хорошо Хорошо новое оружие давай думаю должно что-то быть нормально О, так таран тарана еще не было кубаретка понятно было уже это это неинтересно погнали свет выключает тут всякие телепорта это что за сиди телепорт смотри какой-то непонятный ладно допустим что это такое а чем он отличается Так, тараном хорошо А чем отличается вот этот вот телепорт? Так, понятно Фриз, фриз полис, он сказал а фриз, это... Да то же самое Так, ладно Клоп Убил Теперь я выключу свет Интересно, а будет работать Будет ли работать Телепорты Так Так, так Так Блин, что-то как это замут, непонятный. Погоди. Я если вот этого убиваю. Вот этот побежит сюда. А, но он не спу. А, он не видит. Йокал МН. Точно. Так. Так, так. на мину все. все проще паре на ребы короче <связь> главное подумать главное подумать погнали а, так электрическая забор опять можно свет вырубить Угу Угу Угу Тут у нас полицейский Где я выключу свет, да? Потом включу свет К примеру, так Погоди Так Замочил Так, так Так, так, так Оу Оу, оу, оу Погоди, погоди Свет же, свет же П. Убил Ну того то как Так Возвращаемся вот этого Блин он мне нужен будет Я почему то не так все думал Хорошо Включаем свет так, так, так, так, так. Погоди, мне вот этого надо напугать. А все, понял. Разобрался. Напугал. Я говорю, вот здесь вот чувак нужен. Он нужен, короче. Так, погоди. Надо как-то выбраться отсюда. Или полицейского не трогать. Стоп. Так, вот этого убьем. Здесь включим, так, так, так, так, так, так. Испугал. А, хорошо, все, вот это так вот испугал. Теперь, так, наверное, да? А нет, все, погоди. Да, вот, вообще не трогаем. Или. Все, отлично. Вот так вот. <смех> Того полицейского вообще не надо было трогать, получается. Окей. Так. Снова мины, снова целая куча мин.